привет продолжение обзора приманок с вами канал Рыбохвост вот, э, пришло время до колебалочек э, докупил хвосты поставил на некоторые мне кажется так будет лучше вот такая вот колебалочка двойная э, звенит в принципе, у меня есть видео, на которых я ловлю на нее. В принципе, уловистая. Вот. И видите, здесь стоит незацепляйка. Сейчас. Так, здесь у нас ничего не написано. Дальше идем... 15 грамм колебло, обычное серебро с чешуей вот вполне неплохо летает 15 грамм все-таки игра хорошая вот. в принципе больше мне сказать нечего такая вот колебавочка. так вот в этом году вроде как говорят то что Вот это вот колебалочка золотистого цвета с красными с красными точечками самая уловистая считается. Могу сказать, это не так, потому что на эту колебалку я сколько раз пробовал в этом году и именно на нее ничего я не поймал. На другие ловил ловилась, на эту не получилось. Вот, но играет вполне хорошо и летает мне нравится дальше идет у нас вот такое колебло 21 грамм а, раньше вот, сейчас видно только глаз один вот. и на камеру наверное, не видно силуэты как она была раскрашена вот краска походу отвода обводу об от... отбилась вот. неплохо играет и возможно тут даже хвост лишний а может и не лишний мне кажется что они а в принципе не нормально <coughs> так приступим вот это вот более такая дороговатая кобра 50 МКРО. Вот. Вес в районе 12-13 грамм. Летает хорошо. Играет вообще отлично. Вот. Пока тоже не везло на нее. но более-менее всех колебалок дороговатая, можно сказать. Герман, ну Герман вы видели в моих видео, глаз, глаз уже отклеивается, не 3D глаз, все это наклейки, вот, 13 грамм Герман, да, играет вполне прилично, ну вы видели как на нее окунь хорошо берет, такой вот Герман, краска тоже слетает, хотя новая вот такое вот микро вот. А для тех кто <coughs> у кого приблизительно как у меня тест спиннинга 10-40 грамм а вот такую вот такую колебалку называется купил и забыл на нее ловить вы навряд ли будете потому что Микроколебло есть микроколебло. Ну, Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.